136 привет вам из города акса ростовской области давно мечтал приобрести себе казан перебрал множество форумов перечитал множество литературы и однажды наткнулся на канал челдон тв где был обзор казана с сайта викимарт x y z перешел по ссылке на сайт а сайт понятен читабелен интеллектуально понятен с помощью консультанта я подобрал себе и заказал данную продукцию казан на 12 литров если видите то с казана прям поблескает но его нужно еще обжечь также есть у них, у них услуга которая позволяет уже сразу использовать казан, как только к вам придет. Но я решил от нее отказаться. Также был приобретен Ляган 42. Это тоже все ручная работа. Все это производится в Узбекистане. Вот такая вот красотулька получается. Как тесть сказал, это того стоит. Также к казану я приобрел шумовочка Вот из нержавеющей стали. Очень удобная. И самое, что не... хорошо, то, что она именно рассчитана под данный литраж казана. Шумовочка была приобретена. И половничек. Вот посмотрите. Вот такого вот на качество подарок и с извинениями за задержку в связи с тем, что были поменены в Узбекистан и таможенные правила, мне за ожидания был прислан вот такой ножик ЧАК под названием ЧАК. Тоже очень интересная вещичка. Что могу сказать? Очень сайт хороший. Интернет-магазин и консультанты в интернет-магазине чудесные, держат в курсе, если что-то не получается, всегда могут прийти на помощь по первому зову. Рекомендую и, наверное, неоднократно еще воспользуюсь данным магазином. Спасибо за внимание.